Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях психолог Валентина Казачкова. Здравствуйте, Валентина! Здравствуйте, Евгений! Всем здравствуйте! Да, ну вы живете сейчас в Германии, напомните, в каком городе? Да, сейчас живу в Германии, в городе Майнц. Майнц, хорошо. Мы с вами поговорим сегодня о таком понятии, как эмоциональное выгорание матери я знаю что это вообще ваша специализация материнство и все вопросы связаны с этим меня вот заинтересовала эта тема расскажите вообще почему происходит вот это эмоциональное выгорание матери с чем это связано вы знаете я бы посмотрела на эмоциональное выгорание, да, на переутомление, истощение эмоциональной и физической мамы а, с двух сторон. А, если мы посмотрим со стороны внешних обстоятельств, которые, в которых находится мама, да, то мы увидим и многозадачность, с которой сейчас сталкивается практически каждая мама, когда нужно в один момент времени успеть сделать очень много дел одновременно, и мамина напряжение от того, что она все время находится на одной волне со своим ребенком, она буквально вот затылком может чувствовать, видеть, понимать, что происходит с ребенком в каждую секунду времени, это, конечно, огромное-огромное напряжение, и если мама одна находится с ребенком, да, 24 часа и 7 дней в неделю, если нет поддержки, если есть какие-то дополнительные факторы стресса в семье, да, сложные отношения с мужем или какой-то финансовый, да, сложный э, период, то вот эти внешние события, они накапливаются буквально как снежный ком, здесь мы добавляем, конечно же, очень важный фактор, физическое мамино состояние, ее возможность высыпаться, хорошо питаться. И вот это те внешние факторы, которые буквально вот, э, изо дня в день да, добавляют, добавляют э, в такое мамино состояние напряжения, в мамино состояние усталости. Э, если эти факторы не менять, да, то как раз они ведут к эмоциональному истощению, переутомлению. Но я предлагаю посмотреть еще немножечко глубже да, с точки зрения психологии. И здесь хотелось бы назвать несколько очень важных факторов, с которыми я сталкиваюсь как психолог в работе, да, если мы с мамой начинаем глубже смотреть на ее состояние, да, на причины ее состояния. То, что упускается мамой из виду, да, то, с чем мы работаем, очень важный момент, это как ни странно, как ни парадоксально. Эм, Невозможность мамы вовремя пережить состояние не только радости от того, что у нее есть ребенок, от того, что она уже мама, но и пережить, как неудивительно, горевание, грусть да, от того, что вместе с этим новым этапом в жизни заканчивается другой этап. Вот это очень важно, наш социум настроен на то, что мама, материнство — это счастье, это радость, да, и это действительно замечательные эмоции. Но мы, взрослые люди, имеем такую замечательную возможность, как испытание смешанных эмоций. Мы можем и любить, и одновременно сердиться на ребенка. мы можем и радоваться рождению ребенка, но мы в то же время можем грустить, переживать непонятно от чего, но на самом-то деле... Становится очень понятно, да, когда мама понимает, что она теряет свою идентичность, она переходит на новый уровень, на новую роль, да. она уже никогда не будет прежней, да. она уже вступила в новый этап. И вот это горевание от того, что как раньше уже не будет, очень часто упускается. Не принято в нашем обществе да, горевать и признаваться, да, я рада, но мне безумно грустно, что я теперь вот потеряла ту частичку, да? А этап проживания грусти, он, конечно, эм, если он не прожит, то он где-то внутри да? создает напряжение, создает вот это вот состояние фрустрации. Да? Вроде все хорошо, да? но что-то почему-то мне грустно. А скажите, как, Валентина, извините, что перебиваю, а как понять, что есть какие-то признаки того, что наступает это выгорание? Как понять, вот есть какие-то звоночки? Да, есть звоночки, их несколько. Самый первый звоночек для мамы, на который ей нужно обратить внимание, когда мама перестает испытывать эмоции радости и удовольствия. Когда мама просыпается с утра, нет наслаждения, новому дню, нет радости, да, нет предвкушения, нет каких-то интересных задач и планов, есть просто план, который выполнить надо. Вот когда мама начинает делать только то, что надо, и не делает то, чего ей хочется, да, нет вот этого полета души, да, и когда это повторяется из раза в раз, да, изо дня в день, да, сделать то, что надо, без эмоций, без каких-то да, вот, э, позитивных эмоций. И за дня в день одно и то же. Это уже первый звоночек о том, что первая стадия эмоционального выгорания уже начинается. И на этой стадии очень легко себе помочь и вернуться вот в нулевую стадию. Да, в ту стадию, где эмоционального выгорания нет. Если не помогать себе, да, то наступает уже следующий этап. И он такой достаточно непростой, маме становится все равно. Вот мама в состоянии мне все равно, сделала я эти дела, не сделала, плачет ребенок, не плачет, по какой причине? Психике настолько сложно, она настолько переутомилась, что она начинает защищаться от любых, ну скажем так, вторжений да, в нее. Мама перестает. Испытывать самые уязвимые эмоции это сочувствие и эмпатия. Ей становится, у нее просто не остается сил на то, чтобы разбираться, что там с ребенком, почему он заплакал, как ему помочь, все вот, буквально на уровне все само, да, все само рассосется, я уже не хочу ничего делать, мне все равно. И если на этом этапе уже не работать, да, не помогать себе выйти на предыдущую стадию, то, к сожалению, есть и третья стадия, но на третьей стадии уже видео наше никто не будет смотреть, потому что это уже стадия деградации, к сожалению, идет. Да, то эмоциональное выгорание такой степени, что психика настолько защищается, что уже говорит, со мной все нормально, у меня все нормально. Это ребенок какой-то не такой это психологи какую-то чушь говорят это да все они ерунду говорят да и ребенок у меня что-то с ребенком не то со мной все нормально не потому что мама такая жестокая да и не потому что она не любит ребенка потому что у нее уже самой не хватает ресурса и она перестает воспринимать а, какие-то звоночки из внешнего мира да, она э, защищаясь, говорит, нет, у меня все хорошо. Да? Ну, покричала на ребенка, ударила ребенка. Да, это уже начинает восприниматься как норма. А скажите, еще раз, опять вас перебью, А вот э, депрессия, может у нее начаться на этой почве? Безусловно. Вы знаете, мы не можем, вот тут очень важно, с одной стороны, не патологизировать ситуацию, да, вот мама сейчас на нас смотрит, да, я уверена, что практически каждая мама в каких-то моментах в жизни себя узнает. Но а, депрессия может начаться, да, и само эмоциональное выгорание, это системная Ситуация. Это не единичные случаи, а когда изо дня в день, да, когда вот о чем я говорю, становится все равно на ребенка. Да, конечно, это уже э, мы не можем ставить э, диагнозы да, удаленно, но, безусловно, это уже, особенно в работе с психологом, э, проявляется. Да, мы можем увидеть эти признаки и депрессии. Тут уже мы подключаем э, иногда и медикаменты, иногда и врачей. Э, хотя очень многое можно сделать. И без врачей да, на самых первых этапах. Ну а как вы считаете, можно все-таки самой справиться с этой проблемой? Или как вы только что сказали, без врачей не обойдется? Или если вы как сказали, что уже на первой стадии женщина это замечает, она еще может справиться? Но если мы говорим о второй, а тем более третьей, то я так понимаю, что без помощи специалиста тут просто невозможно быть. Да, на третьей стадии э, сама мама уже может и не обратиться к специалисту. И здесь уже, возможно, помощь родственников, да, какая-то обратная связь от родных. Да, э, маме, да, посмотри, вот возможно, тебе нужна какая-то помощь, поддержка. Да? Но на первых стадиях, безусловно, мама себе может помочь. И что здесь очень важно, да, чтобы не допускать самого эмоционального выгорания, очень важно маме э, поддерживать себя, Uh, уже на, не на этапе, когда она устала и когда есть силы делать только необходимое, а помогать себе на этапе, когда у нее есть силы, как раз когда эмоционального выгорания нет, вот именно тогда и нужно себе помогать. Как помогать? Uh, вот хочу предложить такой очень, на мой взгляд, классный ориентир uh, для мамы, да, потому что все мы разные, у каждого будут свои способы да, что-то сделать для себя приятное, интересное. Ориентир каждой маме вспомнить о том, что внутри нас, внутри каждого человека живет свой внутренний ребенок. Да, вот эта часть нас, о которой мы очень часто забываем, когда получаем на руки вот эту кроху да, и все, все силы, все эмоции да, отдаем ему, становимся такими замечательными взрослыми, да, на сто ответственными. Но мы забываем о том, что вот эта часть, которая любит радоваться, любит получать удовольствие, любит шутить, шалить, улыбаться, да, она тоже нуждается в нашей подпитке. И вот первый вопрос, который можно маме самой себе задать, да, когда она выполняет профилактику да, своего эмоционального выгорания, это... А что сейчас хочется моему внутреннему ребенку? Вот той девочке, которой я была там в 5, в 3 года, в 6 лет, да, представить себе этот образ, почувствовать, да спросить у нее, то есть у самой себя, да, а что бы вот тебе хотелось? И обычно желания очень земные у мамы, они очень доступные, начиная от того, что банально поспать, выспаться, да, вот осознать само это желание. Потому что формально маме очень часто, да, вот эти вот э, истории, когда мама по ночам просыпается 2-3 раза, 4 пять да, вот маме это ничего не стоит, с одной стороны, да, это какие-то формальные цифры, но проснулась, да, ну ничего, что поспала, не доспала. Но когда есть вот этот внутренний вопрос самой себе и честное признание: ну да, чего-то как-то, чего-то как-то я мало сплю, это правда. Хочется мне поспать моему ребенку, да, вот тогда у мамы. Появляется вот этот вот а, ответственный подход к самой себе. Да, надо спать. Действительно, что-то я забегалась, что-то я перестала да, на это обращать внимание. А сон, он творит чудеса на самом деле. На первой стадии, да и на второй, безусловно, а, сон а, регулярный, восьмичасовой в сутки, он уже может пом помочь маме восстановиться, да, перейти, ну, так скажем, на нулевую стадию. Поэтому сон, внимание к своему внутреннему ребенку, безусловно, работа с психологом. Это эм, уже такая помощь извне, да, когда мы с мамой начинаем работать над ее, и ее состоянием, да, и мы э, что мы там находим, да с чем мы работаем с мамой в эмоциональном выгорании, это очень часто проблема нарушенных границ мамы. Да, они действительно нарушаются постоянно ребенком, но умение отстоять эти границы, оно не всегда приходит. Да? Мы учимся. Очень часто работаем с мамиными ожиданиями. Я обязана любить ребенка, я обязана делать для него все всегда идеально. Я не имею права ошибаться. Вот это те ожидания, да, которые а, держат маму в напряжении в постоянном, тем самым истощают. Много ожиданий от ребенка, установок, да, которые мы, может быть, и где-то из детства своего берем, что ребенок должен идти по нормам, что ребенок должен быть всегда счастлив, всегда радостный, да, и мама должна ему вот обеспечить максимально его вот такое удовлетворение жизнью ни в коем случае чтобы он не разочаровывался не боялся да. вот выясняется что очень очень много таких маленьких установочек с которыми когда мы разбираемся да маме становится легче она начинает принимать себя в состоянии что вот сейчас я не люблю своего ребенка да вот сейчас я хочу полюбить себя сейчас мне важно защитить свои границы да. как, как это сделать конструктивно, да, через умение просить о помощи близких, да, это в первую очередь, умение брать эту помощь, да, готовность взять, тоже в нашем менталитете не принято это, да, мы больше должны, кажется, отдавать, мы же мамы, да, а с чего мы будем отдавать, если мы не наполнены, да, если, у нас, э, если мы сами себя в первую очередь не умеем наполнять, да, если мы не можем попросить, Помощи, да не умеем не хотим боимся отказа вот с этим совсем здорово работать с психологом прорабатывать чувство вины чувство страха тревоги стыда очень много нюансов да у каждой мамы они будут свои и еще один да одна поддержка которую я хотела бы предложить маме да если вот сейчас мама нас смотрит и понимает что это про нее да есть вот это вот состояние напряжения нужно делать все для ребенка, а все делать не получается, я предлагаю, эм, у меня есть такой замечательный чек-лист, в нем 50 способов, 50, как мама может проявить любовь к своему ребенку, да, ту любовь, которую он почувствует, вот то, что ребенку действительно нужно, да, потому что очень часто мы со всех сторон что послушали, вот тут узнали, и все в ребенка понапихали, да, а потом без сил лежим. Так вот эти 50 способов, да, сам чек-лист большой, но маме нужно из этих способов а, использовать каждый день только три, любых. И вот мама использует любые три способа, которые ей сегодня хочется. Это тоже очень важный фактор, да, делать то, что самой маме нравится. И все, мама может сказать себе, сегодня я молодец, я достаточно хорошая мама. Я сделала то, да тот минимум необходимый. Да, для того, чтобы ребенок чувствовал мою любовь и знал, что я его люблю, да, и получил то необходимое тепло, внимание, заботу, которое позволит ему развиваться. Да. Это все для чего? Для его развития, для его вот этой энергии дерзновения, да, когда ребенок чувствует себя в надежных руках, чувствует, что ему доверяют, сам доверяет. Да. И вот напитываясь маминой любовью, да, он идет в мир и вот этой любви не нужно очень много поэтому вот этот чек-лист он может в маме быть да, такой как ориентир способов 50 но помогает всего лишь три шага и все и можно расслабиться да на сегодня мама свою работу выполнила можно заняться собой своим внутренним ребенком ну что мы на этой позитивной ноте с вами сегодня закончим, вы меня заинтриговали вот этими 50 способами. Я думаю, что мы об этом еще с вами поговорим, потому что только очертили какие-то общие моменты. Спасибо вам большое за этот интересный рассказ. Я не прощаюсь, мы с вами обязательно встретимся и продолжим наши беседы. Всего доброго, до свидания, успехов! Спасибо, всего доброго!